Я буду постоянно вас возвращать к осознаванию себя, потому что без осознавания вы не управляете собой. Вот Момент осознавания — это наблюдение за тем, что происходит с вами. Насколько вы наблюдательны, настолько вы владеете собой и своей жизнью. Вот. Более того, если вы научились владеть тем, что есть внутри, вы можете тогда владеть этим и у других людей. То есть вы можете тогда эффективно руководить, управлять, там, вести за собой, вдохновлять. Это связанные процессы.